о всем привет ребята с вами снова я сервис бро и я буду искать дурацкие эти ботинки которые мне осталось искать в предыдущей серии я их не нашел как обычно я пирожок нашел фигня это называется вот кольчужная и опа так прыгаем за табличкой фух, опа я шлем нашел а здесь я что нашел топор ну в принципе неплохой наборик такой хотя бы что-то у меня уже есть Посмотрите, вот, табличка. Опять шлем, да нафиг ты мне сдался. Я тебя 300 лет уже вижу. Может, что-нибудь другое. Дали бы мне. Так, что тут? что тут? Что тут? О, нифига себе. Это можно продать и получить дополнительные денежки. Ну, извиняюсь, что шлем выкинул. Я что-то не подумал, что это можно продать. Так, а тут табличка еще не высветилась. Ну ладно. Побегу дальше. Сейчас меня, надеюсь, никто не уничтожит. О, так, табличка, пожалуйста. Дурацкий ТНТ! Должен мне что-нибудь уже другое отдали. Стрелы нашел. Это не то, о чем я подумал. Ой, ребят, дурацкие стрелы, ненавижу их. Так, я отошел на минутку. И смотрите, уже получается темнеет. А там чувак какой-то бежит. Я побегу mm -hmm. лучше от него. Так, смотрите, тут шахта. И шахты пуста, нет, не пусто, смотрите. Главное пропаркурить нормально. блоки не, не очень мешают. Паркурим! О, отлично! Тут табличка просто. Кольчуга-то. Блин! Чего так не везет? Это можно все продать тут. Стоит, да сколько можно? Тут офигеть сколько стоит! Нифига себе, тут еще больше стоит этот тотем. Тут целых 6 тысяч долларов. Это невозможно, пипец. Да, это жесть. О, смотрите, тут лестница. Я не пойду на нее. О, смотрите, опять Олимпиада. Снова поздоровайтесь с Олимпиадой. Она вам помогла в предыдущий раз. Золотые ботинки! Нафиг мне это все нужно? Я. А стоп, стрелы, это нормально. Сюда смотрите, как я.. еще этих ботинков. Быстро! Фух, блин, бегаю! Так, вообще ботинки неплохая штучка, но, блин. Ну золотые, ну почему не алмазные? Ну, бесит немножечко. Кожаные ботинки, да блин! А. Бесит. Извиняюсь, что все бесит, но, но как это еще назвать? Ой, тут дурацкий чувак, я побежал от него. Чувак, помоги мне, пожалуйста. Нет! Ой, я выжил, офигеть! Вот это было на грани. Эй, чувак, отстань от меня! Да блин, что он лезет ко мне? Я ему ничего не сделал! Да он дурак совсем офигевший! да ты дурацкая лошара иди сюда вонючка ой извиняюсь. иди сюда ты дурак офигевший подошел сюда ты у меня вещи забрал дурак офигевший полетел летел он меня сейчас уничтожит ну его нафиг так и что тут есть таблички дурацкие. примет еще не готов ну вообще извиняюсь то, что я так накричал на этого дурака игрока дурака он меня все украл я не знаю, что мне теперь делать. У меня было и ТНТ, и топор. Блин, ненавижу. Что он прицепился этот игрок ко мне? У меня точно точно точно было. И стрелы были. Да ё-моё, ну ненавижу этих дурацких игроков. Вот, блин, уничтожить было с дураков таких. Так, предмет еще не готов. Да что ты прилез ко мне? Че ему надо этому дурацкому игроку? Да блин, еще а меня уничтожили, да нафига? Что за счастье уничтожать друг друга? Подошел сюда, лошара. Что вам надо всем от меня? Надоели, блин, скидывать. Постою немножечко, отдохну от этих лошад всех. Да блин, чего они лезут ко мне? Дурацкие лошады. Я им ничего не сделал, а они ко мне лезут. Табличек нету. Ой, дурацкий чувак, что тебе надо от меня? Видели, прям передо мной ТНТ бабахнул этот чувак дурацкий. О, я помогу. Э, вы что тут делаете? Я, побег... я побегу, спасибо. Блин, меня уничтожили. Вы сами видели, у меня мало ХП осталось. Что мне теперь делать? Как мне найти по то Ой, по поножи. Ботинки. Что вы мне делать? Тут игроки все крадут. блин, надоели, пипец. А я еще и падаю. А смотрите, вот интерференс. Сколько? Не, он дорого стоит, пипец. Мне бы еще посмотреть, сколько у меня на счету денег. И дурацкий чувак, по-моему, сейчас все заберет. Так, да, он все забрал. Вот он крыса, дурацкая, стоять. Куда убежал? Сейчас догоню. Куда он побежал? Опа. Да дурацкий шлем. Да сегодня будет что-нибудь нормальное. Вот табличку видел. Кожные штаны. Да что за набор бомжа, вот серьезно? Оп. Там какие-то игроки дерутся между собой. Ага. Получай, лошара дурацкая. Ха, получай. В смысле, а что в воздухе висит? А что-то прикол не понял. Получай. Дурацкий читак полетел в бездну. По-моему, он читы использовал. Опять кофе, да нафиг. Ой, ладно, лучше продам. Так, в принципе, тут больше ничего нет. Я тут все обходил. Все перепробовал. И тут ничего нет. Побегу в этот дом. Может, там что-нибудь найду. Надеюсь, что... Найду, блин, я еще и упал в бездну. Чё за фигня? Это вообще день сегодня у меня не удается. Сколько можно подать в бездну? Еще игроки все крадут, надоели уже. Сколько можно ждать? О, смотрите, табличка. Вот там была табличка, ее использовал кто-то. На рынок туда, э! Ух, ну. О, прикол, у меня ботинки последние секунды выпали, я сейчас их продать могу. Вот это повезло. Продать. Продать. Блин, у меня кто-то ботинки использовал, дурацкий чувак. Надо целое давать. Ты получай. На, вот, забери ботиночки. Э, я тебе ботинки отдал, ты чё меня бьешь? Совсем офигели. А даже они меня бьют. что ты стоишь. Проваливай. Э? Не понял, ты что меня бьешь? Доели. Блин, да что им надо от меня? Ч ⁇ им надо от меня? Я не понимаю. Что они, ютубер, бьют, получай! Я ненавижу этих дурацких чуваков. Мне надо по найти, а я нихрена их не могу найти. Вот где их искать? Табличек нет. Наши теплом бесполезно сидеть, потому что это трата времени. Так, закрываем с собой. калитки дурацкие. Так, что в сундуке. Уста вообще! О. Табличка. Ой, в дурацкие, да сколько можно? Что так не везет? Вот, я не понимаю, что за день дурацкий. Не везет и не везет. Не везет и не везет. Сейчас пойду и меня уничтожит. Ты тоже не вести будет, да? О, острая палка. Прикол. Так. О, я могу острую палку продать. Да и коев. В принципе, кое- мне не нужен. Ч мне еще не нужен? Да, в принципе, мне остальное нужно. С этим годом, точнее, с Рождеством, ребята. Сегодня 8 января. Я сегодня снимаю. Сейчас буду продавать дурацкие вещи. Меня чуть не уничтожил, дурацкий нубас, который побежал мимо меня. Сейчас я продам вещи. На рынок туда там написано было. А, рынок там, в другой стороне. Рынок там. А, вот, вижу. Здесь его нету. Да блин, что за рынок? Я его не могу найти. Да где рынок? А, походу я его вижу, наконец-то. Долгие мучения закончились. Получай, дурацкий игрок. Так, о, мне шлем выдали. Кто-то выдал. Э, вашего товара недостаточно. Ну, забирай. Так, острая палка. Да, да смысл я ее не использовал. Да что за фигня? Недостаточно вашего товара. Я сейчас тогда кого-нибудь уничтожу этой острой палкой дурацкой. Получай, дурацкий игрок, нафиг. Блин, я такой злой пипец. Ненавижу эту дурацкую фигню. Ч делать мне? Чё делать? Я ненавижу эту игру! ПВП-арена, слышишь? Ненавижу я тебя. Пипец. Что мне делать? Как мне найти эти ботинки? Напишите в комментариях. Я вот не знаю. Я вот серьезно, вот вам говорю, даже этот робот не знает, где найти ботинки. Пипец. Э, а как я тут оказался? Ладно, наверное, интернет немножечко завис. Что, ребят, всем удачи, всем спасибо. Сегодня была такая прикольная серия PvP. Сегодня у меня дурацкий день. Тысячу тысячу раз упал в бездну но ну, что это за фигня вот не нашел ни раз ботинков меня уничтожили даже этот чувак подтвердит которого вот волосы точнее голова то всем